Выдыхаем. И внезапно. Э, а сколько моник стоит? Какой планируешь? А вот сверху как раз енот e написал Samsung Odyssey G7 27 дюймов на 240 герц Стоит он что-то там в районе, по-моему, если я не ошибаюсь, 40 тысяч. Но у меня уже там что-то порядка, наверное, 10-15 на него лежит. Ну и теперь эта сумма вообще удвоилась. То есть, собственно, так я так надеюсь, полагаю, что где-нибудь... К концу января уж, наверное, на как-нибудь наковыряю на него. Ладно, дамы и господа, давайте чуть-чуть э, про Counter-Strike все таки Ultimate Revival против команды One Hole. Сейчас ребята будут, уже вернее, порезались и Ultimate Revival выиграли ножи. На карте Mirage, я считаю, очень важно выиграть ножевой раунд. Потому что это напрямую задаст темп игре. Ибо команда, выигравшая ножи... Uh, да, вот 48 примерно пишет енот зверь, вот плюс-минус, наверное, так и есть, да. Вот uh, команда Ultimate Revival выиграла ножи и теперь они имеют право начать за сильную сторону. И их состав на сегодня это как это читать? В все в, в хлер. Ну, короче, вот он, фин, Байторонто, Коспланакур, Романтик и как это читать? Пофигу, пофигу. Блин, ну пофигу, пофигу, ладно. В общем, пистолетка, конечно, просто без шансов для команды One Call. Последним остается Мируйчи, и его убивает. Как это читать? Как это нахрен читать? Фхсе. Фхсе. Фхсе, фхклер. Господи, это просто добивашка. Пшкер, пшкер, это топ-тип. А, да? Пшкер, так там у него... Пшкер. Но есть же еще какая-то буква Х. Ладно, разберемся. Пофигу-пофигу, пишет Витя. <laughs> Кстати, хорошая идея. Пофигу-пофигу. Ultimate Revival забирают пистолетный раунд. Ой, ой простите, сердце колет. <laughs> сердце колет просто неистово. Сейчас я скажу вам, дорогие друзья, касаемо скилл-групп. 1333 у команды One Hall 1033 на 300 очков меньше у команды... Ultimate revival. А, но карты в руки, как говорится, да? сильная сторона. А -а -а, Ни хрена себе лили разваливает. Просто два хедшота, три хедшота из дегла. Чё это было? Вот это, елки-палки, обстановочка. 1-1. 1-1. Все. Мои полномочия, все. Состав команды One Hall это Лили Мир... Мируйчи, Рюноски. Пейнзор версия 2, и сейчас скажу, мне здесь как раз нап написали, но я предательски не вовремя закрыл. А, По-моему, Ryzen, если я не ошибаюсь. Да, это Ryzen, юзер это Ryzen. все знаем, что юзер это Ryzen, и радуемся тому, что Ryzen это юзер. А, вылетают игроки, короче, я не знаю, а есть смысл вообще кому-то еще участвовать в этом матче, разве что вот Лили. Вот, э, Лилу, как правильно там читать? Ну, я не знаю, как правильно читать. Это не важно. Важно то, что он уже 7 фрагов настрелял просто за 2 раунда. Вот это разнос. Вот это я понимаю. Ну... Но... Жестковатенько, конечно, жестковатенько, но команда One Hole в слабой стороне. Нужно понимать, что если в слабой стороне они наберут большое количество раундов, у команды Ultimate Revival будут весьма и весьма существенные проблемы на момент второй половины. Но One Hole снова начинает раунд с энтрифрага. И этим они, к сожалению, для команды Ultimate Revival не ограничиваются. Два минуса еще в догоночку прилетает в голову от. Как-то написали. Шкерп, шкерп В общем, от него прилетает в голову э Райзену, если я не ошибаюсь. Но он не умирает. В общем, тут куча разменов и 3-1. Э -э Что-то мне подсказывает, что у команды Ultimate Revival будут большие-большие проблемы уже прямо сейчас. Потому как OneHall проводят свои девайсные раунды, можно предположить, что здесь действительно будет все очень-очень сложно. Там же вроде нет Райзена. Бесик, я говорю то, что мне сказал Ричард. Да, ну, Ричарда, я думаю, ты знаешь, да, он мне сказал, что это Райзен. Ой, хо Трехочковая прилетела. От Лилу или Лили, я не знаю. Я буду называть. Дать, наверное, Лилу. Все-таки так будет посмешнее и повеселее. Без шансов сносят. Просто сносят, как катком. Проехали. 4-1. И как Володя пишет, тут, тут все за 15 минут закончится Ну, мне, конечно, хотелось бы верить в то, что Володя не прав Но, с другой стороны, за 5 минут ребята сыграли 5 раундов По раунду на минуту а, Вернее, по минуте на раунд То есть это считается достаточно и все, что быстрее Это быстрый КС, то есть быстрый, жесткий, хлесткий, как, э, как что-то ну, и там вот в центре фрага уже кто-то, кто-то, кто-то начинает. Пофигист, неплохой минус сделал сейчас по Мируйчи. Но этот минус, к сожалению, не спасает. Романтик ZQ. хорошо, Минус Лилу. Пережимает Райзена. Но Пейнзор. Версия номер два, Минус романтик. И это все-таки 5-1. Ну, Ричард не соврет. Но откуда у него КД полтора? Ну, не знаю, но я тоже думаю, что Ричарду врать нет смысла. Помню, против ХК мы играли за 13 минут, все закончилось на Тускане, пишет Сафончик. ХК они такие, они очень жесткие. А, Рюноски! Хоть и остается с четырьмя хелспоинтами, но делает энтрифраг. Далее падает мидл у команды Ultimate Revival. Все делается... Настолько быстро, что я даже просто не успеваю вообще ориентироваться, дамы и господа, в происходящем Игроки команды Холл бегают по точкам, как у себя дома Не знаю, я так уверенно даже у себя дома не передвигаюсь по квартире, как они сейчас передвигаются по плиточкам на карте Мираж Но, с другой стороны, это здорово, наверное Банпик, кстати, был Здесь не ножами выбиралось, то есть кар... пулемет до свидания, мистер пулемет. Вот, решил повыпендриваться и тут же был наказан. Тем не менее, три минуса от команды One Hall. В ответ три минуса от команды Ultimate Revival. Можно, наконец-то, зацепиться хотя бы за этот раунд. Посмотрим, что сейчас сделают игроки обороны. А они, в принципе, готовы к приему. Вот вам и неожиданность. Кос. Планокур. Нет, даже сейчас и даже здесь Близко, но одновременно далеко Сегодня я эту фразу уже говорил И да Это снова повторилось КТ тоже не успевают понять, что к чему <laughs> Я уверен, да, потому что Ну там просто, вы видели, вот при счете 1-5 Когда шестой раунд команда Ван Холл выиграла <laughs> Очень смешное сообщение Не мог не засмеяться Большое спасибо, Бойвиза еще за одну тысячу. Боже мой, ребят. Лили читается. Все, спасибо большое. На тонометр и сишки. На Просто, да, действительно, от такого количества донатов сердце сегодня шалит. Поэтому тонометр не помешает. Спасибо. Большое спасибо, Бойвиза. Я, ну, просто... Вашей щедрости поражен, ребят. Пофигист! А вот ему пофигу. И он поэтому два минуса отвешивает. Три минуса отвешивает. Пофигист. Остается один на один с Рю носке. И как сейчас Рю распорядится своей позицией? Без шансов для пофигиста. Вот приблизительно так он распоряжается своей позиции. Но если такие раунды уже не выигрываются, то мне кажется, к сожалению, здесь в пору выбрасывать белый флаг. Что ж, вижу грубые ошибки у КТ. Пока что результат очевиден. Да, хоть люблю вообще все. так... Э, ну, тут да, тут, тут бесспорно, на самом-то деле, бесспорно, что ошибки в обороне есть. Но они, на самом деле, не настолько существенны, сколь существенна разница в скеле. Глобально аккаунты у команды Холл, мне кажется, не совсем соответствуют уровню их игры. Вот, ну, типа та ситуация, когда пэшки заходят с эмок поиграть. Вот, мне кажется, что здесь приблизительно так и происходит. Отличный хэдшот от... Э, Пшкер-пшкер, да, мне, по-моему, Бесик сказал а, Минус от Мир... Мирайчи И все, и тут как бы Пшкера-пшкера одного уже нету А Романтику теперь одному в троих Ну, тут такое, конечно, опять же Не выиграть, даже при наличии Дефьюз китов Хорошо, минус по пейнзору, Ну, можно даже минус в коннектор повесить По еще двум соперникам Но времени на Дефьюз не останется Тут, собственно, все предрешено, что называется, да? Два минуса успевает сделать Романтик перед смертью. К несчастью для команды Ultimate Revival, они не спасают от поражения в раунде. И как следствие, мы получаем уже девятый раунд за командой One Hole при счете 9-1. И теперь матч идет сверхбыстро, потому что сыграно 10 раундов за те же самые 10 минут, собственно говоря. То есть матч идет 9 минут 43 секунды, если быть точным. И ну, тут как бы просто типа Типа, есть ли смысл о чем-то говорить? Фин э, минусует э, Мирайчи, делает энтри фраг. Пайнзор, э, версия 2, забирает пофигиста. И у нас 4 в 4. Конечно, размены сейчас не следовало бы допускать команде Ultimate Revival. Тут нужно бороться за численный перевес, иначе ГГ. Ну, у Рюноске просто бомба Делает какие-то грязные вещи Со своими соперниками Завершающий фраг за Райзеном Это десятый Практически на одном духу как-то Тут что-то как-то Ну как-то все Просто как-то все Попроси еще одну карту Какую-то покомментить, Все-таки задонатил нас стрим на стримов 6-7 вперед, ничего себе, если это пересчитать Дайте я вообще вот сейчас пересчитаю Просто на, на интерес Так, это Господи, я по клавиатуре теперь не могу попасть нормально По сути сейчас, если бы это был бы не донат, а вот заказ, например, трансляции То этот 68 трансляций. Сейчас можно сказать, оплатил енот. 68 кошмар вообще. Тут просто пешки пэ против мс играют, без шансов. Согласен, да. Очень велика, сильно, очень огромнейшая пропасть по скиллу, именно по стрельбе. То есть, это, опять-таки, я говорю, это при всем уважении к команде Ultimate Revival. Я ни в коем случае не говорю о том, что команда плохая или что-то еще. Просто они. Играют слабее, это нужно признать Как если бы, например, те же самые One Hole сейчас играли бы против Na'Vi Они бы проиграли 16-0 И все И как бы на этом раунд бы закончился Но тем более, вы видите? Видите, черт возьми, два в одного Ну, Рюновский, блин, такой человек, который Оставался один в три и выигрывал, понимаете? Тут как бы рано радоваться Но все-таки Присел, и это как раз таки, мне кажется Ключевая ошибка Uh, давай, честно, еще что-то, как это было давно, если быстрая игра. Блин, ну тут понимаешь, Сафончик, тут ситуация в другом все-таки не стоит. Ой, простите, не туда прибавил раунд. Тут все-таки не стоит забывать, что я вообще-то, так, на секундочку, uh, немножечко перебаливаю. И uh, для меня даже три игры в целом комментировать за день многовато. То есть я после этого очень устаю действительно сильно. Ковид все-таки штука такая. Uh, Спасибо, что живой, как говорится. Поэтому, наверное, я все-таки буду вынужден отказать. И сегодня дополнительно никаких карт уж точно я взять не смогу. Итак, на следующей неделе будет несколько дней, когда будет по четыре игры. Но я надеюсь, к этому времени я чуть-чуть еще более бодрый стану. Тем временем 12-2 и последний раунд первой половины. Ну, как бы... Ох ты, ешки-матрешки. Райзен просто на ходу выходит вырубает, не останавливаясь соперников. Пофигист минус рю, минус от Пшкера-Пшкера. И тут снова у нас неоднозначная ситуация. Лил-лили, лили, лили, прошу прощения, не лило, а лили. Ай-яй-яй, не залетела пулька в голову. Но 12-3. Знаете, я, честно сказать, увидев первый раунд и подумал, что все будет хуже, чем 12-3. Эх, кажется, как хочется, чтобы GMC отомстили за КТ. Ну. Но... Гай Модис. Здесь в, э, в этом, как его, в чатике присутствует человек с ником Адвайта. Он является, так скажем, владельцем лейбла OneHall. Если вы хотите сыграть шоу-матч, пожалуйста, напишите ему. Я думаю, ребята с радостью сыграют. Итак, вторая половина стартует. Финн делает энтри-фраг. Коспланокур забирает Лили. И тут начинается выход на точку А через коннектор. Потому что мидл для команды OneHall как бы потерян. И это огромнейшая-огромнейшая проблема. Кос Планакур вырубает Райзена и Мирайчу вместе с Пайнзором. Версии номер два остаются вдвоем. Мирайчу отличная хаешка. И минус фин. Бомба, к сожалению, не успевает встать. Кос Планакур вырубает Пайнзора. Это уже какой-то прям, по-моему, пятнадцатый минус от э, Коса Планакура. И Мирайчу один в два. Очень, очень тяжелая ситуация. 50 хп у Мирайчу. И против него 176 хп, это, знаете ли, вообще не шутки Романтик Железобетонный Просто железобетонный хэдшотище И на табло 12.4 О, интересный какой диалог получился, смотри Адвайта пишет а, вернее, Гай Модис пишет Адвайта, готовы ли вы сыграть? Адвайта ему пишет Не твой уровень, дорогой Гай Модис пишет Наш общий ПТС 1400 И Адвайта пишет Готовы Вот так вот Вот так вот, дамы и господа Все жестко Но, к сожалению, для команды OneHall В общем-то, пистолетку они проигрывают И их соперники получают экономический буст И девайсовый буст Что, в общем-то, не шутки Тогда, если хотите, там Адвайта или Гай Модис, вы там это скажите. Я ссылочки вам друг на друга скину, чтобы вы могли. Поговорите, Рюновский, ни хрена себе! Два ваншота с дигла и третьего еще добил. Все так же с дигла? Вот вам и экономический от хол. Симпл сегодня стримить будет. Uh, ну, Simple, это ж понятно, господи, естественно Мне нравится, как, когда Simple стримит, он собирает такие сумасшедшие цифры онлайна Мне просто вот хотя бы на часик бы увидеть у себя в онлайне, блин, 20 тысяч человек Просто почувствовать, что это такое Но, с другой стороны, это полностью обламывает коммуникацию игрока Ну, точнее, стримера, да, со зрителем Потому что там чат настолько быстро двигается, что ты не успеваешь ничего читать И вот это, с одной стороны, плохо Всем нужно большое количество зрителей, любому стримеру. Но при этом, при всем, в таком случае очень сильно хромает работа с аудиторией. И это горестно. Горестно, как то же самое, что сейчас происходит в очередном раунде, в 18-м раунде этой встречи. Дожидаются игроки атаки поджимов и какие-то размены умудряются все-таки из этой ситуации вычленить. Однако численный перевес сохраняется за командой Ван Холл, с кем? Забирает романтика... И забирает Хаешкой после своей собственной смерти Коса Планакура. 14-4. Давайте сделаем стрим Адвайта и Гас... Гай Модис. Проигравшая команда покупает Саньку монитор. Ничего себе, но ну это слишком жестко. Я думаю, ребята откажутся. Гай Модис, надавайте люлей Райзену, пожалуйста, чтобы жизнь медом не казалась. Итак, полетели хешечки, хаешечки, собственно, прогревчики, как обычно, стандартно для позиции на яме. Лили, минус Пшкер Пшкер и численный перевес достигнут команды Ван Холл, далее он еще только закрепляется. Но Романтик старается хоть что-то изменить в этой ситуации, сложившейся и в очень непростой ситуации, что, конечно, радует. Привет, ребята, это последняя карта. Привет, Шинджи Кагава. Да, на сегодня это последняя карта и даже, скорее всего... Вот уже последние раунды остаются Но Володя не угадал, кстати, Володя говорил Матч закончится за 15 минут, а уже прошло 17.40 То есть То есть вот так Завтра пройдут, кстати, дамы и господа Последние матчи Одной восьмой, последние две игры И завтра только две игры, собственно говоря И будет Так что В шесть вечера, как обычно Или в семь, там не помню Анонс увидите на ютубчике и в группе вконтакте по инзор или ли по минусу, и, к сожалению, команда Ultimate Revival, вероятнее всего, данный раунд отдадут. По вполне себе вменяемым причинам здесь уж точно никаких нареканий быть не может. Девайсов нет. Единственный человек с девайсом это Романтик, но ему предстоит забрать пятерых. А, такое возможно. А вот теперь невозможно. Все, спалил позицию, минус не сделал. И теперь из люльки его банально никто не выпустит. Успевает поставить хэдшот в Мираичу, но погибает от рук Лили. 16-4, и матч заканчивается за 18 минут. Не то чтобы рекорд, но очень и очень быстро.